да давненько мы с тобой не виделись но как я говорил тебе немного ранее у меня были серьезные проблемы в жизни и на них пришлось потратить некое количество времени и наконец-таки я вернулся вернулся на барвиху рп и с удовольствием снова могу продолжить снимать для тебя крутые ролики и сегодня мы с тобой в очередной раз обсудим глобальное обновление а точнее его вторую часть как ты знаешь недавно у нас вышла первая довольно крутая интересная часть данного летнего обновления и уже в скором времени разработчики нас обещали порадовать именно в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 Желаю тебе удачи и приятного просмотра. Возможно, я не открою для тебя сегодня Америку, возможно ты уже видел все то, что я хочу тебе сегодня показать у других ютуберов, ну а возможно и нет, возможно я тебя удивлю чем-то новеньким и реально крайне интересным. Начнем с давно всех интересующего уже вопроса, какие все-таки тачки хотят добавить в данной второй части глобального летнего обновления. Многих интересовала вон та как раз таки BMW E60. Здесь ты ее можешь разглядеть в нескольких вариациях, Доступно будет на нее как минимум два вида тюнинга, но возможно и больше. Также еще планируют разработчики добавить пару таких новых машин, как Toyota конкретных моделей, пока нам еще не сообщили. Плюс какой-то новый Volkswagen. ну а также еще какие-то крутые две Бэхи. Скриншотов, к сожалению, также пока нам не показывают. Но как только они у меня появятся, я опять же с удовольствием с тобой ими поделюсь. Также во второй части данного обновления нас с тобой ожидает огромное количество аксессуаров и новых скинов. Примерно плюс минус по 20 штук аксов хотят добавить разрабы и по 20 штук новых скинов. Многие нам с тобой уже показывали, но сейчас слили еще и новые. К примеру, будет вот такой новый крутой скин довольно известного блогера, как Булкин. Я думаю, ты его прекрасно знаешь. Но ну и также не оставили разрабы без внимания и женские скины. Я слышал, что планируют добавить скин Ольги Бузовой, только представь себе, теперь Ольга Бузова будет и на барвихе РП. Не знаю, если у нас фанаты Ольги Бузовой, но ну, если вдруг такие найдутся, то обязательно пиши мне в комментариях. Много различных скинов нас с тобой ожидает, в том числе и аксессуаров. Аксы я тебе уже показывал в одном из прошлых своих видео. Также показывал довольно много скинов. Сегодня покажу тебе еще несколько. Но это не самое главное. Самое интересное, как по мне, это то, что наконец-таки мы с тобой достучались до разработчика. Если ты помнишь, мы неоднократно просили увидеть на проекте новый город, а точнее остров в том самом нижнем левом углу нашего маппинга. И наконец-таки разработка данного острова вступила в силу. Пока вот такой вот у нас есть с тобой схематический вариант скриншота. Я так понимаю, это пока что только наброски. Углубляться мы с тобой сейчас в это дело не будем. Я думаю, получу еще какую-то интересную информацию по данному острову от разрабов. И вот тогда мы с тобой уже все это дело разберем именно детально. Пока что могу тебе показать вот такие пару скриншотов. Это примерно как раз таки то, что планируют добавить на том острове. Какой-то гоночный трек, какие-то трибуны, какой-то специализированный огромный гараж для всего этого дела. Ну а самое главное, есть инфа, то что там будут проводиться какие-то крутые гонки. И трибуны, я думаю, там также добавлены неспроста. Разработчики уже как-то говорили, что планируют добавить именно новый вид развлечений, какую-то альтернативу казино, где можно будет погоняться на тачках, и подзаработать неплохо денег возможно даже будет система ставок на эти гонки что как по мне я думаю было бы довольно прикольно также прошел слушок то, что там будет какой-то райончик с крутыми элитными домами это как раз таки то, что мы с тобой так давно просили от наших разрабов. Но и на этом еще не все. Разработчики планируют ввести новую механику раздвижных мостов. Таких мостов будет два. Как раз таки из Мурина на этот остров. И с этого острова примерно в район шахты и порта. Что кстати я думаю будет очень интересно именно для тех, кто работает на инкассаторах. Уже давно просили добавить какой-нибудь мост из Мурина сразу в Барвиху, чтобы не ехать через железнодорожную и Михайлов. Потому что это выходит довольно долгий маршрут, и люди начинают там просто прыгать через реку. Что является, конечно же, нарушением. Теперь появится хоть какая-то альтернатива. это не может не радовать. Ну а самое интересное, да, это именно новая механика раздвижных мостов. То есть это будут не обычные мосты, которые уже есть на Барвихе, а именно будут раздвижные, как вот они у нас существуют в Питере в реальной жизни. Не знаю, для чего конкретно делается такая механика, но бытует мнение, что у нас будет какая-то новая работа, связанная именно с мореплавателем, перевозка контейнеров из порта или что-то подобное. И как раз таки, как ты наблюдаешь на данной карте, у нас с тобой рядом вот эти мосты. Было бы довольно прикольно, если бы у нас появилась какая-то работа, на которой мы рассекали бы с тобой на каких-то крупных кораблях или баржах, перевозя огромное количество контейнеров в данный порт, с того же острова, пересекая раздвижные мосты. Ну а возможно и вовсе данные мосты будут раскрываться и закрываться в определенное время. Возможно, на данный остров не так-то и просто будет попасть на своей машине. В любом случае, нам пока что остается только гадать. Ну а помимо всего этого, уже завтра, 8 августа, нас с тобой ожидает уникальная возможность заработать вдвое больше денег на Барвихе РП. Акция будет проходить с 12.00 до 15.00 по московскому времени. Эксклюзивная акция – x2 зарплата на всех работах и во всех организациях. Что круто у нас с тобой будет как раз таки возможность поднять нереальных денег на новых работах которые добавили в последнем обновлении сейчас отлично люди фармят на том же вертолетчике или ограблениях на ограблении так вообще можно за одну ограбу поднять до полумиллиона и именно завтра с 12.00 до 15.00 самое лучшее время для дикого фарма возможно завтра запустим с тобой стримчанский где вместе и пофармим на том же вертолетчике а возможно даже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 My skin is pale, but I'm a black sheep riding through the city. Satan in the backseat, ay hey, yo, that's me. I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the boots and stack on drops at 808. 'Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm sharp as a freezer blade. I can blow your mind like JFK. I do what I want. You ain't gonna box me in like David Blaine. We get it popping, homie, day and night. Got the party jumping, 'bout to break the ice